Итак, дорогие друзья, матч между командой Nice4U и командой Naki сегодня открывает, собственно говоря, наш турнирный день. Почему он, а не плюс В против э, коллектива Cyber Era? Ну, все бан. Спасибо большое за подписочку. Так, сейчас уномомент, дорогие друзья. Я не успел увидеть, блин, как вы видели, да, у меня сейчас это классно слетело. Слетело все, что только могло слететь. Ладно, это мы потом поправим. Так, значит, коллектив, коллектив, коллектив nice for You — Это команда, где играет Free Asensi. Есть такие люди? Да, есть такие люди. Так, значит, нужно поменять команды, потому что все... Все, елки-палки, наоборот происходит. Все, вот так вот. Вот так вот, дамы и господа, простите за небольшие такие трудности, но так бывает, когда матч начинается вот прям непосредственно, прям мы сразу влетаем. И влетаем мы на него с ноги, не иначе. Найс 4 u начинают в атаке, в обороне будет, соответственно, команда на Киев. И сейчас потихонечку, потихонечку будем знакомиться с командами, но, как вы видите, дорогие друзья, так, стоять. Опять слетела верстка, да? Вот, вот теперь все нормально. Uh, знакомимся с коллективами. Давайте, черт возьми, не будем откладывать это на потом. Go1 на один, бомжи, Just Mint, uh, Silent, -T, Destroy Kid, мистер. Mr... Uh, не, не знаю, как читать данный никнейм. Уж извините меня, но на этом мы, как говорится, французский, все. Uh, ну а за команду Nice4U, Free Сензи, Альпач, Рекон и Даниэлс. Uh, В общем, вот такие вот составчики, ну и карта, как вы понимаете, Мираж, Best of 1 и проигравшая команда турнир покидает, занимая седьмое место. Но пока что у нас, собственно говоря, все uh, весьма и весьма мирно происходит на этой карте. Насколько это возможно Пистолетка была проиграна командой на Киев Найсфую теперь, естественно, занимаются реализацией девайсов Но, однако, есть скаут в руках ГО-1 на один бомжи Который, кстати говоря, выбит... Выбил героический дестрой-кит, и тут э, Энзи вместе с Фресом просто уничтожает сразу пару оппонентов, оставляет Джастминта э, в соло. В соло, конечно, такое, скорее всего, не берется, это было бы сложно взять даже цельной командой, даже, например, при 4 в 4, без, пистол... э, без девайсов, я имею в виду, конечно же. Но во всяком случае, сейчас идет... Э... Какая-то непонятная, такая тихая-тихая войнушечка. Джастмин замечает первого оппонента, и под него тут же отдается. Он же умник, он же фрез, делает завершающий фраг во втором раунде. И на табло сияет второй матчпоинт для коллектива. Nice4U. Но начало многообещающее Опять же, атака забирает какие-то раунды Атака забирает какую-то инициативу И это есть гуд Подписался у нас еще экстази, да, насколько я понимаю Или экстаз 006 а, Давайте-ка я сразу, пожалуй Поправлю немножечко Немножечко куда поправлю Немножечко, наверное, давайте вот Вот сюда, наверное, чуть-чуть сдвинем Ну, пусть вот так В общем, пока вот так а потом уже, не знаю... Не успел я этот момент, к сожалению, выхватить заранее. Поэтому, по ходу приходится все настраивать. Ну и, разумеется, очередной пистолетный раунд от накиевцев. Почему? Ну, потому что, собственно, проиграно первых два. Полноценное восстановление экономики, как вы знаете, требует, конечно же, определенного времени. И мистер... Ну, просто мистер, давайте будем его называть. В этот раз остается один. Ну, как вот, собственно, в предыдущем раунде оставался его тиммейт. Здесь получилось приблизительно то же самое, без единого фрага, естественно, и Nice4U забирают третий раунд. Разумеется, их экономика закрепилась уже просто, ну, до нельзя. До беспредела, если можно так выразиться. Ну и, наконец-то, у оборонительного звена, так скажем, появилась Какая-то деньга, которую, в общем-то, можно будет попробовать реализовать в девайсном эквиваленте. Ну и, как следствие, перевести это все в победу в раунде. Сложно предположить, получится ли, но, во всяком случае, от этого раунда многое зависит в дальнейшем для коллектива на Киев. Nice for you, в свою же очередь. Ну, в общем-то, практически ничем не рискует. Даже проиграв этот раунд, экономика у них по-прежнему сохранится. И вот этот прострел от JustMint успевает забрать соперника, прежде чем тот забегает за ящики — и тем самым численный перевес уходит на сторону команды э, Накиев. Пусть даже и на одного игрока всего-навсего. Но этот э, перевес уже будет проще реализовать. Тем более еще один минус в окна. И третий фраг, дамы и господа, на меду по фриосу. Вот вам и расслабленность команды Nice4U. Которые решили этот раунд провести немножечко, так скажем, спустя рукава. И в результате... КПД составил, ну, очень и очень маленькую цифру. Суммарно 75% урона было нанесено э, команде на Киев игроками коллектива Nice4U. Как вы понимаете, нужно было нанести, елки палки 500 урона, а было нанесено всего 75. То есть это даже не минус по одному игроку. Как вы могли заметить, не было ни единого фрага, сделано игроками Атакующей стороны. Сейчас же появляется снайперская винтовка у Даниэлса. И это... Тут достаточно интересное решение. Потому что в атаке снайперская винтовка иногда бывает явным балансом. И очень, конечно, хочется надеяться на то, что этот... Э, тот самый пресловутый, э, ранее мной упомянутый балласт... Все-таки балластом являться не будет. Но главное, чтобы снайпер был качественным. Uh, в чатике у нас Strange Case GO скандирует nice for you вперед, но многоуважаемый Strange, прошу вас больше не спамить, еще одно такое сообщение, и, к сожалению, мы с вами попрощаемся на 5 минут, ну а в дальнейшем, если вы не услышите меня, uh, мы с вами uh, попрощаемся <laughs> еще наподольше. Вот. Так что, милости прошу, uh, спамить сюда все-таки не нужно. Тем не менее, 4 в 1, и команда Nice4U, по всей видимости, не просто, даже здесь вопрос не в снайперской винтовке, конечно, был вопрос скорее позиционного характера, не совсем грамотно, мне кажется, была все-таки выставлена линия атаки относительно линии обороны. Вполне возможно, Nice4U не совсем поняли, как будут сейчас обороняться в этом раунде их соперники, и как результат не сумели подгадать грамотные действия. Ну и результатом всех этих действий становится счет 3-2 в пользу коллектива Nice4U. -прежнему, но теперь уже, увы и ах, атаковать придется э, с тем, на что хватит денег. Но, ну, естественно, желательно оставить, как известно, хотя бы 1900-2000, чтобы в следующем раунде не бегать еще раз с пустыми руками. Ну, само собой, Тэк и... и Глок. Неожиданно Глок у Фреса. И раунд, по всей видимости, под точку Б, где мистер... ну да, просто мистер, как вы помните, будет втянут, естественно, в прием... Этого самого выхода Вопрос, насколько получится удачно конкурировать С вражескими Тэк В целом неплохо, первый минус Хоть и не Мистер делает Но, однако, все-таки фраг от него На точку Б прилетает, минус от Даниэлса Вот это уже, а вот это уже интересненько Дорогие друзья, контроль над точкой Б потерянный. бомба вот-вот будет установлена Дестройки уничтожает Фреса Следом пытается забрать Второго, и это еще один хэдшот ой ой ой ой, -ой. Третий минус на ретейке от игроков команды на Киев. Даниэлс последний. Пытается отстреливаться. Забирает пару оппонентов. Остается один на один. Го один на один. А ведь он, кстати говоря, и своим никнеймом призывает один на один сразиться. И это квадрокилл в исполнении Даниэлса, дамы и господа. Вот это возвращение в игру. Иначе не скажешь. Ребята, суммарно командой сыграли, может быть, и не так уж и результативно. Но, черт возьми, как эффектно был закончен. Этот матч, а, ну, этот раунд, простите меня, и он действительно был, по сути, реализован очень эффектно. Квадрокилл в исполнении Даниэлса дает возможность команде Nice4U закрепить экономику и как-то как попытаться хотя бы даже деньгами, но передавить своих соперников. Мистер забирает с дигла Фриаса, но далее следует два безответных фрага от команды Nice4U, которые выводят их, опять же, в ранее упомянутый мной численный перевес. Тем не менее, Сайленти и Go 1 на 1 Бомж есть. Девайсы, и это, соответственно, Эмка с... АВП, которая только что выпала вместе со всеми э, зубами, которые находились во рту. Гу один на один бомжи. Замечательный хэдшот И Саленти. Не менее ответный, красивый, не менее красивый ответный минус. И еще один фраг в догоночку от Дэниэлса. Данилс, прошу прощения. Завершающее слово за. Э, простите, сейчас я уточню точно. Боюсь, неправильно прочитать. Рекон, да, все правильно. Все правильно Вот, в общем, за ним последнее слово И на табло 5-2, nice for you Пытаются уверенно играть и пытаются набирать раунды а, Здравствуйте, друзья, пишет у нас Акмал Акмал, приветствую и приятного просмотра Желаю вам, конечно, как обычно А сейчас Вот предыдущий раунд был с относительно неполным и плохим баем Команды на Киев, разумеется а вот сейчас у команды на Киев вообще бай отсутствует как явление. Единственный, кто решил хотя бы немного потратить денег, это Destroy Kid, купивший второй армор. Ну, разумеется, в этой ситуации вторым армором навряд ли можно спасти раунд. И уж тем более никакого преимущества даже в перспективе дать он, конечно, не сумеет. А минус по мистеру. Снайперская винтовка находится вместе с Даниэлсом на коврах. И ожидает, естественно, какого-то потенциально возможного поджима. Фриос контрить соперника в окнах, и здесь самое главное, конечно, не отдать девайс в случае чего, и этот девайс, может быть, и все-таки будет перехвачен. Минус от Destroy Kid и попытка унести автомат Калашникова, но вот вопрос, конечно же, куда этот Калаш будет унесен. Сайленти в свою очередь, кстати, перегруппировался со своим товарищем Destroy Kid и оба они в данный момент охраняют позицию на Миду. Отличная Хаешка сейчас прилетает в Зигзаг, и Рекон... Recon... Все-таки а, выживает. 7 хп остается в лайфбаре. Не очень-то уж и много, но тем не менее, самое главное, наверное, все-таки, что он выжил. В Nice you... А, Рикон и Даниэльс. Ничего себе! Большое спасибо за подсказочку. Детас. Огромное-огромное спасибо. <coughs> Буду знать. Буду знать. Просто я получил информацию от администрации турнира о том, как, как читаются правильно никнеймы, но без ударений, разумеется. Поэтому э, где-то мог ударение поставить неправильно, но в любом случае спасибо, что просветили. Энтри фраг, дорогие мои друзья, в девятом раунде этой встречи за командой на Киев, как в общем-то и второй, и в догоночку еще и третий прилетает. И Фриас вместе с Даниэльсом остаются вдвоем пытаться спасать то, что, как мне кажется, спасти, конечно, будет, ну, крайне проблемно. Я не скажу, что такие раунды не выигрываются, и подобное тоже можно встречать. Но, увы, не самая удачная позиция для крыша от Фреса, и Даниэль с последней. Ну, конечно, с АВП, ты да еще и один в пять, э, ну, малость не верится, да. Но с такими... С такими елки-палки-фрагами все возможно, ведь, дамы и господа. Даблкил, блистательный даблкил от снайпера команды Nice4U. Попытка перетянуться на точку А, и здесь в КТ-респауне, э, прошу прощения, в т его пытался поймать э, соперник, это Сайленти, и вот здесь сейчас, кстати, по таймеру все-таки Даниэльс... Да э... ты что, черт возьми! Третий минус от Даниэльса. Ну и теперь уже попытка убежать на точку Б. Здесь, кстати, к слову, на точке Б у нас находится мистер. Это дуэль снайперов и попадание даже в ногу. В общем-то, достаточно для того, чтобы Даниэльса отправить в следующий раунд. Увы, ни с чем. Красивый раунд, хорошая попытка, но... Ой. И ах, одной борьбы, опять-таки, одного игрока команды Nice4U не совсем достаточно. Остальные игроки пока, на мой взгляд... Немножечко еще не разыгрались. Но, тем не менее, статистика на ваших экранах, вы можете с ней ознакомиться и увидеть, кто в команде настреливает больше всех. Но, ну, разумеется, это у команды Nice4U, игрок с ником Daniels и Destroy Кит в противоположной команде, которая называется Накиев. Снайперская винтовка в очередном раунде. Приобретена коллективом на s 4 И я хочу сказать, что вот это та самая снайперская винтовка Которая даже в перспективе балластом Являться явно не будет Вот я говорил в начале <coughs> Размышлял в начале Точнее о том, будет ли это Качественное АВП И мне кажется, действительно будет качественное Так, Aplace Алпейс, uh... прошу прощения с одним хелспоинтом оставался после контакта с соперниками. Далее какая-то небольшая непонятная череда разменов, которая, в общем-то, ни к чему хорошего коллектив Nice4U, увы, не приводит. Поражение в раунде. И на этом счет становится 6-4. Впереди остается разыграть, в общем, треть первой половины. Немного. Раундов 5. И, соответственно... Есть перспективы у команды Nice4U Для хорошей реализации первой половины Ну и в том числе команда на Киев Вполне себе имеет шансы для камбэка И э, победы все-таки По итогу вышеупомянутой Первой половины Тем более такой раунд мы, кстати, с вами видели В тот раз мистер его должен был принимать И не принял, сделав один минус Но на этот раз с ним в паре Играет Just Mint. И поэтому теперь уже точку В принимать будет гораздо проще Кстати, Just Mint. Кстати, тот самый Just Mint делает энтрефраг, однако получает размен от Рикона. И мистер позволяет поставить бомбу своим соперникам и далее разменивается. Ситуация 3 в 3, но без девайсов. Игроки атаки, правда, один калаш все-таки удается подобрать игроку с ником Рикон. Дестройкид делает даблкил. Остается последний игрок. Это Фриас. Позиция в дымах. Потеряшка. И заканчивается патроны. Да и как не вовремя-то? Ну, череда неудач, череда невезения какого-то постоянно сопровождают команду Nice4U на протяжении этого матча. Ничего с этим, к сожалению, уже, по всей видимости, не поделать. Но, однако, какое-то спасение для экономики в предыдущем раунде все-таки появилось. Это поставленная бомба. И это достаточно большое, хорошее количество фрагов, сделанных на, по сути, экономическом раунде. И, как следствие, это отражается в полноценном закупе в перспективе. То есть в 12-м, собственно говоря, раунде этой встречи. А пока же позиционно на s 4 судя по всему, настроены на взятие точки А. Ну а команда на Киев, опять же, позиционно отыгрывают по сути, дефолт. Один игрок, который контролирует в полупассиве а, позицию на меду. Один игрок конкретно опорник точки Б. И Даниэль со своей снайперской винтовкой в очередной раз отличается, конечно же, хорошей точностью и хорошей реакцией. Без разменов удается команде Nice4U выбить соперника с позиции. И Энзи отыгрывает позицию на миду блистательным хедшотом по Джаст Минту. В окнух у нас, кстати, остается мистер. Не дает даже своему сопернику приземлиться на землю. Отличная стрельба и отличная Аим. Но 4 в 2. Выбивать такой раунд обороне будет, конечно, очень и очень не с руки. Ну а учитывая не самую качественную экономику, здесь, кстати, уместно подумать о сейве. Ну и плюс, конечно, дальняя позиция у э, Go 1 на 1 бомж. Ну. Естественно, эта самая позиция, в общем-то, и говорит нам о том, что никакого ретейка здесь, конечно, мы с вами не увидим и выбивания э, происходить не будет. Однако, конечно, в коннекторе находится у нас по-прежнему мистер... просто мистер. Потому что, ну, ждал он, что хоть кто-то из игроков атаки попытается стянуться на эту позицию, когда будет убегать. А он такой в наглую просто этого кого-то убьет. Ну, 7-5, дорогие друзья. Два раунда остается отсмотреть до смены сторон. И пока что, я считаю, nice for you первую половину отыграли замечательно. Семь раундов для атакующей стороны, на мой взгляд, не то чтобы избыточно. Но, знаете ли, уже настолько уверенно, насколько команда на Киев сыграть уже не сможет. Даже если они выиграют первую половину и счет будет 8-7, в любом случае для обороны, мне кажется, отдано слишком большое количество раундов. Кстати, ответная снайперская винтовка в этот раз разыгрывается с и разыгрывает ее все тот же ГО-1 на один бомж. Разыгрывает он ее на этот раз из окон, но его, правда, оттуда выгнали дымами. Дымы — вещь хорошая. Грамотно ими пользоваться — это практически бесценно, собственно говоря. Но очень жаль, что не все э, это понимают. Алпейс. Никого не увидел, но, видимо, снова готовится точка А. Но, конечно, лежащая бомба, в общем-то, на банане. Естественно, нам намекает на то, что тут, возможны и точка Б. Все будет зависеть от того, как пойдет атака у коллектива nice 4 где какие поджимы будут, и, естественно, что по позиционной информации удастся собрать... О команде на Киев Позиционные игроки обороны пока что играют достаточно закрыто И поэтому никакой явной информации у nice 4 из-за этого не появляется Но, как вы видите, разжиться девайсами все-таки удается Это, конечно, для атаки минус Но, тем не менее... А что вы хотели? Это Counter-Strike, здесь стреляют, и девайсы, по сути, здесь, конечно же, должны быть Очень интересный дым сейчас от Даниэльса Я что-то не совсем, правда, понял, конечно, прикол такого Он, типа, ему друг, наверное, по команде сказал, скинь ко мне дыма, он ему его скинул, да? Ну что ж, Снайпер, Дестройки, два минуса, нужно сделать целых пять То есть только Эйс поможет победить в этом раунде ну, либо же вражеский снайпер закончит этот раунд победой в первой половине для коллектива Nice4U. Что будет? Пока что очень сложно предположить. Э, ну, сейв здесь, конечно, можно рассматривать сколь угодно долго, да, но обходит. Но хитрый Энзи просто обходит своего соперника и дальше, чем собственный респаун, естественно, игроку обороны не дают уйти. 8-5. Первая половина за командой nice 4 что я считаю для атакующей стороны, на мой взгляд, прям, ну, сверхзамечательно и сверхпрофитно, что самое главное, потому что все-таки по владению картой а, впереди оборона, тем не менее, это не помогло забрать... Большую часть раундов, то есть реализация, ну, немножечко подкачал, так скажем, ох, если бы Дэнил сейчас попал бы, я просто бы. Я бы просто не знаю, кусал бы свой микрофон от безумия и приятного удивления. Но пока что я при... неприятно удивлен тем, что ребята из команды на Киев пытаются по всем фронтам штурмовать соперника, но все эти попытки, увы ах, сводятся к тому, что игроки обороны погибают. Атака, черт возьми, настроена, по всей видимости, побеждать, и это именно не атакующая сторона настроена на победу, а на победу настроена команда Nice4U, во всяком случае, все их действия нам говорят об этом Just Mint последний, девайса у него, к сожалению, нет, как и у всех его тиммейтов в этом раунде, его сбривает фрез, и победа в раунде в очередной раз за командой Nice4U. Винстрик в три матч-поинта — это не такая уж, конечно, и большая э, серия побед. Однако больше трех раундов еще никому не удавалось взять. Трижды этот винстрик удавалось реализовать команде Nice4U и единожды команде на Киев. Но по такой логике на Киев сейчас делают счет 9-6. Во всяком случае, с экономикой они разобраться сумели. И к последнему раунду первой половины подошли достаточно... Качественным баем, правда, практически отсутствующим раскидом. На всю команду флешка и дым этого, конечно, маловато. Нет э, армора у мистера, но зато у него есть АВП. И нет нормального девайса у Сайленте. у него есть МП-9. Хотя, опять-таки, вариативно все будет зависеть от того, какую позицию с этого МП-9 будут реализовывать. Фрес немножечко зазевался. Очень странный и необъяснимый лично, как мне кажется, момент. То есть его невозможно будет объяснить. Вот как бы вы <смех>, не пытались мне его объяснить. Дестройкит. Чудовищно. Просто чудовищно обходится со своими соперниками, как практически в каждом раунде. Пытаются сейчас игроков атаки зажать в б но... Но все-таки ситуация обостряется. Сайленси против Энзи. И кто кого будет забирать... И все-таки последнее слово за Энзи. 10-5. Итоговый счет первой половины, дорогие друзья. Найсфу nice реализовали, во-первых, винстрик в 4 матчпоинта. С чем их можно, безусловно, поздравить. Ну, а, конечно, с чем их нужно поздравлять. Так это с победой в первой половине. На Киев. Теперь эти ребята будут радовать. Ну, может быть, и не радовать. Это мы, конечно, с вами посмотрим уже по ходу событий. Counter-Strike красивым или не очень. Но так или иначе, Nice4U продемонстрировали, что в атаке они играть умеют. И сейчас посмотрим, как результативно они смогут отыграть а, за оборонительную сторону. Также, дорогие друзья, как и команда Nice4U, будет, по всей видимости, попытка занятия точки Б. Из гранат, флешкой и дым. Ну и, в общем-то, все с первыми арморами. За исключением, конечно же, гранатометчика, который закупился флешкой и дымом. Ну, собственно, теперь уже пошла информация. Берет неожиданно, кстати, в руках фреса Ну, ХАЕшка залетела, практически не нанеся никакого урона. И Рико, он забирает своего соперника, который пытался в хитрого сейчас сыграть позицию на парапете. Мистер, бей свои, чтоб чужие боялись. Делает Тимкил, собственно говоря Френдлифайр и минус по Фриосу, но благодаря этому Самому обидному Тимкилу, естественно Никакого численного перевеса Команда на Киев заработать не сумели И более того, остались даже в меньшинстве Рикон подтягивается уже с коннектора На кухню и делает Еще один достаточно важный минус на ретейке Последним ост... фу, простите Затроило меня что-то Последним остается Мистер и его здесь просто Со всех сторон Распетляли. А, ну и, само собой, это дефьюз-бомбы. Найс фой забирают один раунд в этой встрече. Ассалам алейкум из Узбекистана. Анваровский, приветствую. И, конечно же, приятного просмотра. Что ж, счет в матче становится 11-5. И чем это чревато? Разумеется, это чревато для команды на Киев тем, что они, по сути, могут сейчас проиграть встречу. В перспективе у их соперника куда более приятная экономическая обстановка. А, ну а у команды на nice СФЮ, естественно, перспективы такие, что если они сейчас проиграют раунд, то тут уже, возможно, будут проблемы, которые решить в дальнейшем и не получится. Just Mint пытался запушить Фриоса, но Фриос без гибели... А, вернее, без минуса, в общем-то, не отдался. Энзи блистательно отыгрывает в кухне, делая два минуса. И ситуация снова с перевесом за командой Nice4U. Однако точка B потеряна. Важно понимать, что точка B второй раз уже теряется у команды Nice4U. И, возможно, она является потенциально слабым местом, в которое на Киев будут бить, ну, достаточно красиво. Ну, самое, наверное, мне кажется, простите уж, позволю себе... Раскритиковать частично действия команды Nice4U Мне кажется, самое неправильное решение, которое можно было сделать Это выпрыгивать в дым и нет дефьюз китов Это самое неправильное действие номер два, которое можно было сделать на втором раунде встречи Почему я так считаю? Ну, во-первых, выпрыгивать в дымы Если мы возьмем конкретно этот аспект Почему не нужно выпрыгивать в дымы? Естественно, вас, ваш соперник, увидит первее. Даже если вы его увидите, вы находитесь в воздухе. Попасть в соперника вы, скорее всего, не сумеете. Почему ошибкой является не покупать дефьюз киты во втором раунде половины? Ну, потому что заинтересованы, разумеется, игроки атаки даже не столько в победе в раунде, сколько в постановке бомбы. И естественно, естественно, дефьюз ты в таком случае нужны, так как игроки атаки в большинстве случаев подаются на смерть за то, чтобы поставить бомбу. И все-таки я считаю, поэтому это недочет. Но это не такой, конечно же, критичный недочет, какие-то девайсы у игроков на s все-таки остались, и реализация этих девайсов, кстати, не заставляет себя долго ждать. Минус от Фриеса, минус от Рикона, который, к сожалению, уже погиб, и минус от Энзи. Однако Сайлент и Дестрой Кит — это одни из опаснейших игроков коллектива на Киев, и более того, они еще и вооружены до зубов, у них э, вторые арморы. И куча, просто куча гранат, которые они сейчас, естественно, будут использовать, я надеюсь, очень и очень грамотно. Хороший дым на стерз, и под этот дымочек уже можно открываться спокойно, относительно спокойно, с ковров для занятия точки. А, чем сейчас, кстати, и занимаются игроки команды на Киев. 40 секунд до конца раунда, а, между прочим, бомба-то у игроков атаки нет. Бомбу-то они, елки-палки, выбросили у себя в респауне. Камон, guys, вы чего, забыли, что, ли, что надо бомбу ставить? Минус от Сайленти. И последние два игрока находятся под КТ-респауном и ждут хоть каких-то телодвижений от оппонента. Ну, естественно, Сайленти... Естественно, Сайленте это уже второй минус от него. И сейчас будет поставлена бомба. И, короче говоря, Nice4U, блестящий раунд. Просто отдают практически даже без боя. Салам алейкум из Намангана. И Наманганцам тоже большой-большой приветище. Приветствую вас, Шукурилло. А завершающее слово снова за тем же самым Сайленти. И это, между прочим, так вообще не шутя. Третий минус в его исполнении вот все последние три фрага были сделаны как раз-таки одним игроком. Всего-то навсего один игрок, а как сильно поменял ход событий. Пауза. Пауза в исполнении, насколько я понимаю, команды Nice4U. Ну, нелогично было бы на киевцам брать э, паузу, потому что что эта пауза вообще в перспективе здесь может поменять? Только разве что сбавить кураж, который с таким старанием набирал коллектив на Киев. А вот команде Nice4U действительно нужна пауза, потому что денег нет, нужно как-то оценить экономику, как-то правильно распорядиться деньгами и как-то правильно обсудить, в общем-то, позиционную игру, чем сейчас, вероятнее всего, Nice4U и занимаются. Но, опять же, я, увы, не знаю, кто взял паузу, поэтому могу только лишь догадываться, но чисто по логике, конечно, мне так видится пауза от Nice4U. Ну, какие-то шевеления идут Кто-то покупает Дигл, например, даже Это Энзи То есть, опять-таки, ребята явно обсуждают Как правильно И что все-таки Прикупить в сложившейся ситуации Сейчас интересно, а на что сейчас Алпа из потратил 200 баксов Вот на что а, Зевса купил. Понял. <смех> Понял. Ну, ладно. Я не говорю, что это плохо. Ни в коем случае. Но реализация этого девайса еще интереснее, чем можно себе даже представить. То есть это нужно занимать какую-то максимально ближнюю позицию. Желательно в каких-то, возможно, дымах. Чего в данный момент у команды Nice4U попросту даже и нет. Поэтому... Тут нужно выискивать какой-то чужой дым И прятаться в него Ну, либо же очень близко и очень сильно из-за этого рисковать И занимать максимально ближнюю позицию Странное решение но может быть мисклик Допускаю, что, возможно, это был мисклик Поэтому хочу очень сильно посмотреть Какую же точку сейчас Изберет для реализации своего Зевса All Peace. И это Коврики, дамы и господа ну вот вам, собственно говоря, и коврики, да, то есть сейчас-то, естественно, игроков э, обороны э, будут оттеснять флешки, дымы, там вот молтовы и все эти прелести жизни. Я думаю, прекрасно должен был слышать игрок атаки подгорающего оппонента, естественно, нет никакой вменяемой оп. Повезло, как сейчас Алпейсу, что Хаешка упала все-таки вниз под э, Даниэльса. Ну, попытка прессинга Ямы. Кстати, успешная попытка прессинга. Автомат Калашникова номер один уже подобран для коллектива Nice4U. А времени, тем не менее, остается минута и 7 секунд до конца раунда. Практически минуту э, на Киев э, пытались прозондировать позиционную игру команды Nice4U. И, в общем-то, чего-то, естественно, добились. Энзи на точке Б, именно на точку Б сейчас выбегают игроки коллектива на Киев и забирают Энзи, который, в общем-то, имел большое преимущество, но реализовать эту позицию, к сожалению, не сумел, на мой взгляд, ввиду отсутствия девайса. Даниэльс! Просто здравствуйте, минус го 1 на один бомж, и теперь еще и численный перевес в кои-то веки с чего бы-то вдруг отправился на сторону команды Nice4U. Естественно, здесь будет ретейк, но снова Сайлент и Дестрой Кит. Пока что эта связка практически никогда не проигрывала. Но, видимо, всегда что-то должно такое вот происходить. И это, к слову сказать, квадрокилл от Даниэльса. Даниэльса, прошу прощения. Плестательный игрок, просто вот реально звезда команды Nice4U. На мой взгляд, настрелял уже 24 килла. 24-0-12. Бешеная просто статистика. О многом, естественно, говорит. Ну, учитывайте, да, последнюю, например, строку. 6-2-15. Но при этом и посмотрите... Ой, простите, это статистика Дестройкида. 18-2-8 у Данильса. Но, тем не менее, даже пусть и не 24 фрага, но 18 все равно тоже не слабенько. Дестройки, даже невзирая на выброшенные в него флешки, продолжает убивать соперников, что в общем-то можно сказать и о Данильсе. Даже невзирая на то, что лежат дымы и кругом э, разлетаются световые гранаты, он все-таки со снайперской винтовки умудряется сделать даблкил. Ну и здесь еще на подборе сыграл Фриас, забрав одного из оппонентов. То есть теперь у нас опять же ситуация для атаки складывается максимально неприятным образом. Девайсов нет, попытка выхода на... Э, Мидл, увы, была потеряна, и этой попыткой, к сожалению, минимум того, что добились на киевце, это просто сделали два минуса. В общем-то, ну согласитесь, два фрага на три, во-первых, размен математически неверный, а во-вторых, три соперника-то с девайсами, а вы-то как бы нет. Отличный флик от Даниаса, но, увы, увы и ах. Если бы это был бы даблкил и одной пулькой удалось бы забрать пару соперников, было бы еще более зрелищно. Но, опять же, имеем, что имеем. 13-7 мы с вами имеем, вот что самое важное в данной ситуации. У ребят из команды на Киев по-прежнему, к сожалению, нет денег. Они вынуждены еще один раунд сыграть с пистолетами, точнее, с токнайнами, без арморов, за исключением Сайлент. у него вот арморчик есть, он, как говорится, позаботился о себе и о всех предстоящих перестрелках, которые могут быть. Но, как вы могли бы подумать, дорогие друзья, игроки атаки, возможно, попытаются сыграть точку Б. Но нет, на самом деле это будет спот А. Позиции, собственно говоря, будут заниматься, естественно, через коннектор. Бомбкерри будет выходить с апартаментов, ну и, да, и попытка зайти в коннектор моментально увенчалась. ой ой ой ой ой, -ой какой печальной истории. Это дабл -кил от Данилса, минус от Алпейса и третий. И третий. Но, мистер, мистер-то успел пройти в тыл врага, дамы и господа. Подсадочка это бусты в окошечко работают. Оп. А кто это у нас тут ходит? Ну, минус Алпейс. Однако теперь позиция рассекречена, и уже очевидно, что мистеру здесь, собственно, просто даже бежать некуда. И перестрелку с фресом он, само собой, проигрывает. 14-7. Все, в принципе, складывается весьма и весьма логично, как бы ужасно это ни звучало. Я очень не люблю, когда что-то логичное происходит в Counter-Strike. Потому что это что-то логичное сводит э, интерес к игре, ну, до минимума. Потому что команда Nice4U отлично сыграла в атаке, что является слабой стороной на карте Мираж. Ну и теперь, естественно, реализует сильную сторону, которую реализовать еще проще. Однако Мистер и его снайперская винтовка обладают очень и очень хорошей позицией. При учете того, что в коннекторе сейчас находился один из игроков Nice4U. Но, черт знает, шестое чувство что ли сработало и он не стал открываться в эту точку. И в результате этого не получил пулю с вражеского АВП. Куча времени прошло, но все до сих пор еще сотые. Никто никого не увидел, никто ни в кого не попал. Ну, разве что за исключением Рикона, который просто без шансов уработал Дестрой Кида. Just Mint. Отличный размен. Минус Данильс. И человеку явно нужно играть только, блин, с АВП. Он с АВП просто стреляет безбожно, а вот на всех остальных девайсах как-то с переменным успехом. Ну, также еще один минус по... Игроку атаки и на киевцев остается, к сожалению, опять-таки, меньше. Но меньше это не значит, что они менее качественные. Выход на точку Б. Минус от Энзи. И далее Фриас у нас погибает. Да, минус со снайперской винтовки. Оп, подрезает Энзи еще одного соперника. Да ладно. Бесподобный клатч от Энзи, если можно так выразиться. Это не совсем, конечно, клатч был, но удержание точки действительно заставляет порадоваться и поверить в то, что в Counter-Strike ребята еще разыгра... э, играть не разучились. 4 минуса от Энзи в предыдущем раунде. 15-7, что под собой несет матч-поинт, дамы и господа. Матч-поинт под собой несет следующее. Либо Nice4U выиграют эту встречу и выйдут в полуфинал... Для борьбы с командой Cyber Era, Либо же коллектив на Киев возьмут большое количество раундов к ряду. Это 8, если быть точным. И выведут на овертаймы. И только в таком случае будут надеяться на выход в полуфинал. Во всех остальных раскладах вещей в полуфинал можно и не попасть. Но, видимо, раунд Даниэльса. Сколько фрагов уже сделал снайпер команды nice 4 Это четвертый. Отдайте, есть человеку пытались... Пытались игроки команды Nice4U, господи, какое же блестящее завершение раунда, просто с одной пульки, дамы и господа, заканчивается этот раунд победой команды Nice4U. Они становятся победителями в этом четвертьфинале, ну и как следствие выходят дальше.